Обычный человек, хомообыватель, живет как? Как получается? Все по плану прошло хорошо, не пошло по плану плохо. События случились. Сначала мы воспринимаем их как катастрофу, потом, когда эмоции улеглись, почему любые события? Воспринимает. Потом эмоции улеглись, вроде бы как начинается какое-то осознание, разделение на хорошо и плохо, полезно, бесполезно. Опыт обыватель набирает себя себе очень медленно. Прежде всего потому, что опыт он набирает, когда событие уже произошло и уже ушло. И вот только после этого мы начинаем его анализировать. Соответственно, когда нужно приложить предмет этого анализа, то есть опыт, к новой реальности, к новому стечению обстоятельств, он не всегда успевает. Когда еще подобные обстоятельства будут сложены, чтобы умелась возможность приложить этот опыт? А уж говоря, говорить о том, что создать обстоятельства это невозможно. Мы с вами пытаемся действовать по-другому, мы формируем себе опыт ту же самую минуту, когда происходит это событие, и пытаемся этот же опыт в эту же минуту внедрить в это самое событие, подстраивая его под себя. Это в худшем случае. А в лучшем случае проработать свое сознание таким образом, чтобы этот опыт уже имелся. Для этого нам уже был четвертый курс. Мы добивали себе недостающий опыт через виртуальное переживание тех или иных событий, которые в реале нам не достались. Потому что они достались кому-то другому, но не нам. Что нам мешает пережить это все внутри виртуального пространства своего, внутри внутреннего мира? Да ничего не мешает сформировать себе опыт в тот момент, когда событие будет сформировано, и мы к нему естественным образом притянемся по принципу готовности, мы поучаствуем в этом событии, формируя себе не только опыт, но и права. Потому что права формируются опыт плюс результат. Потому что если у тебя опыта нет и результат, то прав не будет. То есть они будут, но ну, чисто такие, умозрительные. Для того, чтобы все это видеть, надо принять во внимание простую подложку. Мы живем в математическом мире. А вот это понять человеку, обывателю, достаточно сложно, потому что он концентрирует все происходящее внутри самого себя. И признать человеку, что он является математической программой, он никогда в жизни на это не согласится. Но при этом, центрируя все вокруг себя, делая себя пупом земли, камнем преткновения, считая, что все происходящее должно каким-то образом отражаться на его отношении к этому происходящему, и в зависимости от этого выстраивается среда коммуникации с окружающим миром, то эффект от такого мировоззрения минимален. Человек, понимающий, что мы живем внутри математической модели, которая не Коим образом не завязано отношение этого человека к ней, ну никоим образом, вообще никак. Хороши бы мы были, если бы наша реальность зависела от вашей соседки или от свекрови, прикиньте и содрогнитесь, от мамы, <гум> да даже и от вас самих. Поэтому математическая модель запрограммирована таким образом, чтобы ваше отношение к ней не учитывать. Это ее мертвое пространство, она таким образом себя обезопасит от вас. Простраивая свою персональную систему, мы, конечно, делаем ее по образу и подобию своего будхиального тела, которое, по счастью, как бы с энергией связано постольку поскольку и работает на информационных процессах. Именно персональный эгрегор может правильно просчитать окружающую реальность, перевести, от, перевести тран, сделать транслейт а, всех, всю информации, которую она соберет из окружающего пространства, перевести на доступный вашему эмоциональному состоянию, эмоциональному восприятию мира язык, внедрить каким-то образом это в ваш разум теми словами, которые вы готовы услышать чтобы вы совершили какой-то поступок, чтобы вы дали этому, этой персоналке обратную связь, чего дальше делать. Потому что пока оно запрограммировано на то, что написано в ядре, запрограммировано обучаться, запрограммировано развиваться, запрограммировано защищать. Там первично, конечно, в теле прописаны какие-то цели, безусловно, и оно сейчас начинает этих целей достигать. Просто еще пока мало информации, он еще не знает, как. Достигать, когда она сводится в этой математической модели, и не будучи сожженным, сумеет нормально найти контакты с другими эгрегориальными системами, с которыми начнет обмениваться информацией, минуя ваш разум, потому что вы такого потока не выдержите. Просто начиная обмениваться информацией, забирая информацию о том, как это вообще бывает в этом мире, и подбирать под ваше ядро оптимальный вариант достижения результата, потому что вы же привереды еще не всякие возьмете, Он поможет вам оказаться в том месте и, и, и, и в то время, или вас, или вашему аватару, или, по крайней мере, вашему имени, или вашему фантому, который вы туда пошлете, там, у кого что, и добиться определенного результата. Персональный эгрегор нужен именно для этого. Но для того, чтобы он работал, вы должны открепить его от себя, то есть представить себе, что он не думает точно так же, как вы. Это как спутник, который выполняет какую-то определенную функцию. Накладывает на него личность, это ошибка, потому что личность имеет свое собственное одухотворение, она знает, чего ему надо. Таким образом вы ему мешаете. Вы хотите развиваться духовно, хотите развиваться с учетом собственных эмоций, развивайтесь. Персоналка не питается эмоциями, эгрегоры эмоциями не питаются, это большая ошибка. Они питаются временем. Они зависят от эмоций? Да. По одной простой причине. Потому что во времени есть компоненты воды. И в эмоциях есть компоненты воды. Вот через эту компоненту они связаны. Но напрямую эмоциями эгрегор не питается. Он, нет у него такой присадки, которая могла бы переварить эмоции во время. Но зато в каузальном теле это все есть. Соответственно, все ваши действия, которые вы совершаете, они в случае программной, программной привязки они будут питать ваш персональный эгрегор. Для этого нужны гейс. Они будут питать ваш персональный эгрегор, они будут укреплять ваше мертвое пространство. Математический мир, в котором мы живем, он отображается через наш мозг, через наш разум, через наше сознание в том виде, в котором есть. В том виде, в котором есть. Поверьте, ваш мозг интерпретирует реальность совершенно иначе, чем интерпретирует реальность мозги присутствующих каждого из здесь. Цвета определяем по-разному. Внешность выглядит в каждых глазах по-разному, потому что так устроен мозг. Он интерпретирует согласно законов и правил, которые в нем прошиты, прописаны. И это называется личное отношение. То, как вы видите и то, как вы воспринимаете. Персональный эгрегор не должен зависеть ни от того, ни от другого. Но для вам, для развития вашей души, необходимо переживать эмоции. Персональному эгрегору нет такой необходимости. Мы их разделяем. Вашу личность, которая хочет эмоционально переживать и хочет там побыть, пребывать в каких-то иллюзиях относительно самого себя, ну хочется ей, ну что ж, ж теперь сделать, и эффективную информационную структуру, которая от этого дела совершенно не зависит с тем, что она может экономить энергию и время, добиваться результатов, делая вашу эффективность в этом мире значительно выше, а значит повышая ваш КПД, а значит переращивая вам бытийную массу. Если вы это увидите, вы увидите, как изменилась реальность рядом с вами. Сначала немножечко, немножечко каких-то маленьких событий вдруг начинают возникать события, которых раньше не было. Не было вообще никогда. Особенно если вы в своем персональном эгрегоре в своей системе прописали вещи, которые непривычны, которые не обывательские. И вдруг начали возникать эти самые события. Если там у вас в вашем персональном эгрегоре и в системе, соответственно, записаны конкретные алгоритмы достижения результата, конкретные задачи, конкретные цели, значит, это будут конкретные события. Если там в большей степени абстракция, да, не конкретика, там, знание, да, там, миропонимание, там, еще там, чего-нибудь какие-то такие вот слова. Да, самосовершенствование, то будут с совершен... естественным образом формироваться события, какой-то гранью отображающий поставленную задачу. Но тоже абстрактные, они как бы не столько для вас, сколько вообще. И вы если это видите, значит видите, но если не видите, значит не видите. Это, это и есть инструменты, эмоции вообще не должны как бы, ставить зависимость твою персоналку, они нужны в большей степени тебе. Другое дело, что твои эмоции, они заставляют тебя постоянно допрограммировать эгрегор какими-то определенными целями, нежеланиями. Целями. А эгрегор цели, поставленные твоим сознанием, воспринимает как команду обязательную к исполнению, а цели зависят от эмоций. Вот в этом, конечно, зависимость есть, но не питание. Напрямую оно эмоциями питаться не будет. Когда мы говорим, что эгрегориальная среда питается эмоциями человека, это не совсем корректное высказывание. Она питается в основном временем, но зная человеческую природу, чем больше он эмоционирует, тем больше он на предмет эмоций отдает времени. Поэтому поставлена эта условно-прямая связь. Питание эмоций. Питание, Такие люди, которые отдают время, например, какой-то системе не потому, что им хочется или не хочется, а, например, по причине долга. Да, они должны, они знают, что они должны, никакой эмоции они к этому не испытывают, просто отдают время. Например, там, у человека есть мировоззрение, за своими старыми родителями надо ухаживать. Да, и он отдает регулярно время своим старым родителям, не испытывая при этом, возможно, никаких эмоций ни радости, ни печали, вообще никаких, но этот пакет времени, он уходит, например, на семейный родовой эгрегор. И он поддерживается таким вот образом. Причем тут эмоции? Вот другое дело, что эмоция неприязни может заставить вас прекратить это делать, и тогда эгрегор, конечно же, безусловно, это почувствует, определенный голод, определенная обесточенность. Поэтому вся эгрегориальная система и старается возбудить в человеке эмоции, эмоции, которые он будет Переживать еще очень долго в отношении его. Соответственно, переживая эмоции, человек переживает, и отдает и свое время. Потому что так устроено человеческое сознание, что три эмоции одновременно он переживать не может. Или одну эмоцию, например, по разным причинам, по разным эгрегорам. Да, вот у него есть причины, есть эмоции, Но он переключился, есть причины, есть эмоции, есть причины, есть эмоции. Поэтому нам было очень важно точно найти свой канал, потому что канал Диониса, например, он такую позицию эмоционального внутреннего переживания, он как раз поддерживает, потому что он считает, что на этом фоне это хорошая питательная среда для развития вообще человеческого сознания. А вот канал Феба эту эмоцию, эту, эту, это правило поддерживать не будет совершенно. Закон Феба ⁇ это умеренность. Умеренность во всем. Помните, что было написано на вратах в Дельфа, да? Соблюдай умеренность во всем, ищи середину. Умеренность была. Это закон Аполлона, соответственно Феба, соответственно Луга, соответственно все, все, все, все его производные, все его ипостаси. То есть закон системы. Хочешь удержаться в системе, в системе держи золотую середину. Соответственно, эмоции твои, диапазон эмоциональный, должен быть не больше, чем у зубочистки, ну такой. Достаточно, потому что больший диапазон у тебя может вынести с этого канала, а значит притащить канал у Диониса, где ты не получишь эффекта, где тебя вполне вероятно могут перевер перевербовать. Пока персональный эгрегор находится что называется, в состоянии развития, да, как и в любого младенца, чем раньше начнешь в него вкладывать, силы и информацию, чем раньше начнешь его обучать, тем быстрее он обучится, тем быстрее он приобретет ту форму и технические характеристики, которые необходимы вам. Но здесь все как у людей, если начинаешь ребенку учить в три года, он обучается быстро, если начинаешь в 13, он уже обучается медленно, потому что есть определенная закостенелость сознания. То есть то же самое, пока он у вас молоденький, свеженький, родничок еще не зарос, надо начинать его потихонечку обучать. Персональный эгрегор обучается через простановку целей. В идеальной форме, когда он будет такой уже молодой, такой, будет здоровый, заматерелый, да, он просто будет ухватывать ваше желание, переводить его на язык целей, встраивать в общее целевое поле. И направлять вас туда, где эти цели будут достигнуты или подтягивать к вам ресурс, чтобы вы далеко не ходили. Но это тогда, когда программа будет уже взрослая, работать самостоятельно, не особо обращаясь к вашему ресурсу, потому что хорошо давно работающий эгрегор питается обычно временем не создавшего его, а тех, кто добровольно готов отдать время на этот самый эгрегор, то есть на вашу личность. Он делает личность таким образом интересной, что люди сами сами начинают к вам тянуться, отдавать свое время. Но это произойдет через некоторое время, через, когда, тогда, когда он а, обучится этому миру, обучится позиционировать себя в этом мире, когда все системы в нем встанут, встанут достаточно жестко, когда он пройдет испытание а, на естественный отбор, то есть он научится драться, с. Другими такими же сопряженными системами, которые сделаны искусственно или естественно, потому что персональные эгрегоры иногда делаются совершенно естественным путем. Например, у человека очень сильная харизма, его персональный эгрегор возникает вместе с развитием его личности. То есть он формирует слепок в общем будхиальном пространстве настолько автоматически, что. Человеку просто сопутствует, что называется, удачи, да, ему, называется, боги ведут, и вот боги ведут не столько его, сколько вот эту информационную, его информационный слепок в общем информационном поле, да, знаете, как сайт. Да. Вот есть у вас сайт, который ну, крайне популярен. Вот точно такой же сайт, там, сделанный по тому же дизайну на том же движке, там, с тем же информационным наполнением почему-то не популярен, посещаемости нет, а вот ваш популярен. Вот ну, что такое. Да? И вроде все стараются повторить и повторить в идеале, а уже не то. <смех> вот мне чего-то чего не хватает. Но вас же ну, просто потрясающе. Во-первых, потому что вы были первыми, во-вторых, потому что у вас есть изюминка, то есть то самое ядро, которое связано с неким божеством. Вот у соседа, который в один в один перепёр, у него все то же самое, только вот последнего нет. Не связано ни с чем, никто его не поддерживает, никто его не питает. Кстати, вот эта вот аллегория с сайтами и так далее, да, она не такая уж далекая от истины, если вы зайдете в информационное пространство и просто посмотрите, скажем так, сайты одного и того же поля, вы безошибочно вычислите тот, за которым стоит сила за которым не стоит, тоже точно так же все это дело увидите. Силы, кстати говоря, за этими сайтами стоят иногда совершенно разнообразные. Иногда бывают такие сайты, когда зайдешь и понимаешь, бесяра делал, вот просто какой-то демон, он начинает себя стягивать, ты только картинку открыл, он себя стягивает, стягивает, стягивает. В общем, бывает и такое. А бывает наоборот, на каких-то светлых вибрациях, типа Рейки, и еще что-нибудь, открываешь его и пыш, все, опомлел. Да, все очень хорошо. То есть вибрации вашего сознания и вибрации того, кто создавал информационное поле, они приблизительно должны находиться на одной, на одной частоте. Тогда вы будете хорошо информацию с этого сайта снимать. Чем больше информационный диапазон у создателя той или иной информационной структуры, тем, соответственно, большее количество людей он может себе себя привлечь, потому что его возможности достаточно большие. Тот, кто зашел на ваш сайт, то есть столкнулся с вашим персональным эгрегором, столкнулся с вашей личностью, будет вас воспринимать как своего, то есть безопасное и интересное существо. Но если он очень узкого информационного диапазона, то вы будете осознаваться либо как небезопасный, либо как неинтересный. Все зависит от того, с какой стороны будет рассматривать а, субъект вашу персоналку или ваш сайт. Поэтому сайт должен вырасти, он должен заматереть, он должен стать большим, он должен развить свой, свой диапазон, развить свою а, возможность привлечения различных людей, различных сознаний, различных систем, различных структур. И для каждого, что очень важно, он не должен быть врагом. Враги все прописываются на уровне мертвого пространства. Вот с этим ни-ни, ни под каким видом, никаких контактов. А если и происходят контакты, то очень непосредственно, желательно через какого-то посредника, но никогда напрямую. Если вы будете видеть это, видеть будете свою математическую модель, которая не имеет аналогов в окружающем мире, кроме как вот того, о котором я вам сказала, да, это вот сайт, который вы видите программу, которую вы видите на экране компьютера, но при этом при всем она дает здесь реальные результаты. Давайте возьмем к примеру, допустим тот же самый скайп. Программа, если так разобраться, простейшая, она очень простая, она выполняет небольшой функционал, совершенно небольшой функционал. Но все, кто пытается создать аналоги, все претерпевают определенная фиаско. Они вроде бы и дизайн лучше делают, и удобство позиционируют, и а, функционалом там набивают, которого в скайпе нет и никогда не дождешься. Но человек, который привык к скайпу, будет воспринимать его как безопасный, потому что эта информация уже и скайп прослушать невозможно. конечно же, как безопасный и как интересный, потому что привычный. Обывателю очень важно, чтобы интерес не выходил за грани привычного. Поэтому, конечно же, чем больше информации соберет ваш персональный эгрегор, тем большее количество информации из первоосновой традиции например, он наберет, тем больше большей степени он будет казаться интересным, потому что привычный. И вот это все, оно отражается вот здесь, вот, вот в этой вот реальности, в виде событийного плана. Вот разум человеческий связать это пока не может. Ну вот как скайп, реальность, скайп программа, реальность вот она, в ощущениях, скайп не в ощущениях. И тем не менее его программа влияет сейчас как-то на нас. Вот влияет. А мы влияем на нас. То же самое происходит с вашей персональной программой, с вашей персональной системой. Ваш сайт заработал. Вот не работал, не работал, и вдруг на те, заработал, мы видим, ой, народ повалил, ой, вопросов много, ой, там чего-то, предложений куча по развитию, по раскрытию. Что случилось? Почему вчера не было, а сегодня есть? Сегодня что-то появилось на в отображении, которое в мозг людей попало, как интересы безопасности, и они при всем богатстве выбора хотят контактировать именно с вами. И вот этот вот что-то, эту изюмину обеспечивает активно работающее ядро, а активно работающее ядро будет работать только тогда, когда оно будет сопряжено с силой питающие и заинтересованной, что она будет работать. А это каналы, которые мы с вами определили, как канал Диониса или как канал Феба. И на этом канале и Диониса, и Феба висят сознание огромного количества божеств, которые необходимо найти, потому что точечно работает всегда лучше по выделенному так сказать, каналу, по, выделенному, по выделенной связи. Мягкий эгрегор ваш, напоминающий сейчас младенца, мы будем обучать, обучать все это время, пока он не начнет вот таким вот образом работать самостоятельно. Как же мы будем его обучать? Простановкой большого количества целей.